Наконец, доброе утро. И всем привет, дорогие друзья. Я на канал меня зовут Рек. И сегодня мы продолжаем играть в городе чудесный леди-баг. И вчера мы сражались с какой-то мухой, которая возрождалась, потом с терарконами. И я взял на образец темный энергон, как я понял, называется. Вот мои друзья там борются, ай, ладно, пойду сейчас к ним, наверное, плюс мне нужно сегодня собр... собрать с со суперкотом и обсудить план действий, как мы будем сражаться с этими пришельцами, пока никто об этих пришельцах из людей не должен знать, как бы, да, так что вот, сейчас пойду гулять, так, пойду выходить на улицу, а то... Так, это я спрячу, макарошки возьму. Тики, будешь макарон? На, покушай макарон. Так О, Сабин, Сабин Чен, Том, здравствуйте. О, привет, привет, Луко, и привет, Папа. Тедди. Хватит а меня упасть. в лабиринт. Да? Мы, Мы выбраться не сможем. Ай, я, я уже упала. Там, а мне кажется, или это какой-то... Олег, Олег, вот. Ёшка-рала. А как отсюда выбраться? Я не знаю, там что-то крушительное. Может, может здесь? Я помню, а, здесь было. Ёшка-рала, там что-то фиолетовое было. Где выход? О, реально, вы... Ай! Я упал. Так, мне нужно... Так... И кто же умный не будет подниматься на второй этаж? Давай! Ё-моё, Тики, давай! Талисман Дачи! Ой, Ючка, я говорю, да. А где ты? Дай я тебя подтолкну, куда. Брысь отсюда, разбийник! Переоблащай, Тики, прячься. Я Тут два и два. А ну быстро придём, у меня... Давай! Ё-моё! Да -а я... Как отсюда выбраться? Да ёшкарала! Ё-ё, что давай, наконец Вон, дубы! Упаю. Как мне О, всё, работает. Я уже думал, у неё сломалось. Да -да -да -да. Нет! ё -э Что это, это? Мышь! Герои! Помогите, он меня... Он меня палку, я не могу выйти. Брысь нет. отсюда нет. что это такое я? я где кот отсюда. где наглый кошара мне нужен кот! Ой, я чувствую в нем я чувствую в нем энергию талисмана по это это аккуматизированный но я не уверен, что это человек комматизированный. <мотизированный> Почему ее так тупо работает? Где кот? Кот! Да, сзади. Или впереди. ё Где он? Он куда-то убежал. Он убежал. Он вроде убежал. Так, favor, мышка, иди за мной. Да, конечно. По Пойдем пройдем в этот дом. Так, у меня есть взломщик паролей. <плодисмент> да, у меня взломщик паролей. иди сюда. Попался. Мне придется у тебя забрать камень мыши. Надо. Okay. Ну, быстрее я, Алло. Такс, подожди. Не переживай, держи. Это камень через собаки. Он даст тебе дотронуться переместить. Все, к чему дотронется твой меч. Так, все. Будь тихо. Прием, где ты свинь? Не знаю, я не знаю. Екалымоне. Он на крыше. Он, он на крыше вот этого. Я не... тоже знаю. Еканы. Ничего себе. огромные снежки? Да. Что мне надо делать, Нужно Что то сделать? Нужно сначала выяснить, где у него находится акума. У шопе, хе-хе-хе. У него была лопата. Мне кажется, это... Mm -hmm. Хочется, ну, сейчас она такой вот киркой. Это может быть Нет, просто оружие. Не заметил. Привет. Ай. Нет, у нее кирка. Кажется, она... Она меня привет? отталкивает. По мне, я еще не прочувствовала ее на себе, ее боль. Спасибо, огромное. заметили, можно уже не скрывать. Да... Такс. Супер шанс! Улетает. А -а Попади, Pareunde. Попади, если слепой, если у тебя болезнь. Собака okay. собака. Песик. Yeah, Песик este... be... <авай> сюда, сюда быстрее. Так, аккуратно. Иди сюда. Теперь Эй, подойди сюда. Быстрее подходи, пока он не все рассломал сюда. Ты глухой? Да, чтобы глухой. Так, у меня ты к тебе по... у меня к тебе ты. есть задание. Всю. Так, да. держи тебе это и держи тебе это. А дай этот супер шанс мне из будущего. Точнее, не мне, не мне. Пчеле из будущего. Найди, найди время, где есть пчела. Да, дай и талисман, у кого есть пчела. Дай ему этот супер шанс, он все поймет. А сам возьми, а сам возьми камень чудес. А сам возьми камень чудес, пчелы. Давай, все, отправляйся. Я жду тебя здесь. Так, банникс должна уже прийти. Банникс принес? Спасибо. Так, и супер шанс. Так, теперь. Так, три кролика. Я подойдет, цемоне, да что. Он пытается на нас попасть. Ну ладно. мне надо... Котик прием. Будь готов. Как я его парализую, ты должен сразу сразу дотронуться до него мячиком. Я понял. А почему ты катугаешься, если он не парализует? Я хотел, я тебе это сказала. Что ломаешь, он ломает. Но он-то не знает действие. Венома Екалца. Иди сюда, то сюда. А теперь давай. Опор. Кот, давай, ломай ее. Давай. Кот так. так да, ⁇ кола Лови ее. Лови ее. Вот, лови Пора изгнать демона. Ой, вроде изгнала. Нет, вот она. Давай, мы тебя верим. Ты изгоняй. Пора изгнать. Так, все. Больше ты не будешь творить зла маленькая бабочка. Пока-пока, белая бабочка. А Теперь чудесный мисс Ебак. Так, ладно, ребята, получилось. У меня две минуты. У меня 46 секунд. У меня еще нет, у меня времени нету, потом прийти. Такс. Она подбежала. Ее мое. Тики, перевоплощаюсь. прощаюсь. Перебирайся, Тики. Паш, там не бредай, Так, покушай, Тики, покушай. Я аккуматизированный папа пропал после того, как их загнали. Но я догадываюсь, кто это. Это тот робот, который на нас первый раз напал. Но не тот серебряный. А когда серебряный робот ушел, я же забыла сказать суперкоту про кристалл. Ладно, завтра... О, привет. Привет. привет. А, точнее, пока я спать уже иду. Просто уже поздно я спать. Да. Ай, ё-моё, упал. Нет, нет. Я нет, нет. должен нет, нет. сейчас кое-что сделать. Так. Ну, так. так, я должен забрать камень Павлина. Так, он у меня лежит туда. Мне просто до меня, он тут лежал, нежели в шкатулке. Досу, Так, нужны семечки, семечки, семечки. Досу, Клифф, объединяйтесь! Так мне нужно создать охрану. Так, ладно. Нужно вот сюда. Здесь я создам охрану, которая будет охранять и мне до всем докладывать. Лети, мой прекрасная мок. Так, лети, мой прекрасная мок.